Привет, ребят, вы на канале Супер и мы сегодня будем демонстрировать Тигнерв. И давайте же начнем стрелять с по Элит стронг Арм. Ну что ж, у нас обновились гребухи, поэтому давайте же начнем стрелять. Ну да, могут иногда... Как моя кошка проникнула сюда. А ну иди отсюда! Так, я выгнула этого спинокрыта, на поэтому давайте уже начнем стрелять. Так, я попал. В где принципе, где-то попал. Ну, давайте. Что это за яблоки такие? Попробуем тогда пострелять из Норфо Лав-Бринджер Думленс. Это такая высокоточная винтовка, которая может стрелять нормально. Вот, видели, как она стреляет? О! Сбегаю. Или мне кажется. Так. Ну, вроде, ну, мы вебухов не сбили, поэтому давайте же дальше стрелять начнм. начнем Блин. Бластик так плохо этот стреляет. Ничего себе! Так. Как он стреляет хорошо. Надо прячь пулю и... У! Надо в смурфиков попасть. Что за смурфики, блин? Они что, бессмертные? Ну, конечно, смурфик смурфиков, то да бессмертный. Ай, блин. Что ж такое-то? Запуталось все то блин. Ай... Давай попьем чай. Итак, ребят, нам удалось сбить целей целых две цели. Это белочка и Луиза. Итак, давайте же начнем второй раунд. Но сначала перерыв. Итак, ребят, второй раунд. Приступим. Что ж такое-то? Никогда не понимаю то за блин кажется этот мелк у нас немного слабовато чем в прошлом видео было ай придется этот пластик выбирать так только подговняем пулечки и бабах щет пулька укатилась Ладно, надеюсь не потеряется Что ж такое, Нима всегда? Блин. блин, походу плохо стреляет этот неот. Так, смуфика убили. Блин Флашка еще поворот блин. Мне сейчас некогда, когда я стреляю из энерго. Да что это за неудача такая, а? Блин. Да блин, этот а нв реально стреляет. Кто его блинджер? Или блин, мне кажется просто. Ай, блин. Да умы ты уже, блин. Кажется, придется делать либо перерывчик, либо нормальный балластер использовать. Ладно, ребят, готовимся к третьему раунду. Использую Нерфлаб Бриджер для точного попадания. Не попал. Что ж такое-то? Неужели это ужасный? О-оу. Ребят... Надо пульки перенести вот сюда, а то потеряются еще. Так, так как пульки дорогие. Блин. Да какого дьявола пульки такие плохие. Блин. блин, походу бластер затупился. Ну ничего, сейчас это... Ай. Ну что ж, тогда удар поможет. Аж два, две выпало. Вау! Ребята, ребята, это бекон. Это супер бекон, ребята. Это просто жесть. Ай, ладно, фиг с ним потом найду. А сейчас, внимание, внимание. Последняя пуля. Я сбил где-то раз, два, три, четыре. Где-то четыре цели подбил. А сейчас последняя пуля. Удачная ли она санет или нет? Неудачный. Ну что ж, ребят. Всем спасибо за просмотр. Подписывайтесь на канал. На связи был Супер Соник. До встречи.